Я понял. Чти. Понял. Я. Угу. Да, я Это что Иди сюда, иди сюда, иди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 So was it Субтитры Я не понимаю. не не I think it's... Take a look. Я не mm -hmm.